второй раз если прихожу и там нужно стать с самого конца я обязательно становлюсь почему несмотря на все приоритеты несмотря там на все что может быть у меня я все равно становлюсь в конец очереди я понимаю что это идет в разрез понятию который называется худспа. тем не менее хотел бы сказать что как человек занимающийся эзотерикой хитрость ставлю а, как один из элементов тотального приведения человека к состоянию постоянного невезения мои моей жизни и детей которые связаны со мной по крови то есть если я хочу быть счастливым человеком хочу чтобы моим детям везло с замужеством с работой там еще с чем-то мне нужно прекратить хитрить иногда хитрят люди так там насыпал кому-то в тарелочку себе больше или там с кем-то рассчитался и схитрил дело в том что это рано или поздно привезет, приведет к тому что будут невезения и потом человек такой говорит да не могу устроиться на работу все покупаю обычно все дороже ну вот что ж такое мне